Всем привет! Это видео о том, как обновить BIOS и стоит ли это делать. В моем предыдущем видео под названием «Как войти в BIOS или UEFI» я рассказываю, что такое BIOS и UEFI, какие виды этих микропрограмм существуют, как войти в BIOS или UEFI, а также как загрузить компьютер с флешки или DVD диска. Ссылка на данное видео будет в описании. В каких же случаях нужно обновлять BIOS? Если ваш компьютер работает без каких-либо проблем, а также все подключенные устройства к вашему ПК не имеют никаких проблем с работоспособностью, то обновлять BIOS не нужно. Если же у вас относительно старый компьютер и вы не можете корректно подключить какое-то устройство, то обновление BIOS может решить данную проблему. Также при установленной Windows 8 или 10 на старом ПК обновление биоса может решить проблему с неправильной работой некоторых драйверов. Иногда, при попытке установить Windows 10 на старый компьютер, можно столкнуться с таким вот зависанием экрана в первом же окне после загрузки компьютера и невозможностью дальнейшей установки системы. Ранее я лично сталкиваюсь с данной проблемой и ее решением стало обновление биоса до последней версии. Хочу сразу заметить, что обновление биоса очень рискованный процесс, и при каком-либо сбое исправить ситуацию будет гораздо сложнее, чем переустановить Windows. Также, перед тем как приступить к обновлению, полностью зарядите батарею ноутбука или используйте источник бесперебойного питания для компьютера, чтобы отбезопасить себя от внезапного отключения электричества при процессе обновления. Если вы все-таки решились обновить BIOS, то в первую очередь нужно узнать название и модель вашей материнской платы и текущую версию BIOS. Если же у вас собранный компьютер или ноутбук известного производителя, например Dell, HP, Acer, Lenovo и так далее, то вместо названия материнской платы нужно узнать модель вашего компьютера. Название материнской платы можно узнать несколькими способами. Первый способ – это просто снять крышку корпуса компьютера и посмотреть на саму материнскую плату. Как можно видеть с примера, это огромная надпись по центру материнской платы. Второй способ – это нажать сочетание клавиш Win R, и ввести MS Info 32. В строке Изготовитель основной платы и Модель основной платы вы и обнаружите название и модель вашей материнской платы. Здесь также можно узнать текущую версию BIOS, которая установлена на вашем ПК. В строке Версия BIOS вы и сможете обнаружить данную информацию. В случае, если вы не знаете модель вашего компьютера или ноутбука, здесь также можно найти эту информацию в строке Изготовитель и модель. Третий способ узнать название модели материнской платы запустить команду и строку и ввести по очереди две следующие команды. Данные команды будут в описании под видео. Первая команда позволяет узнать название материнской платы, вторая – модель. Используя название и модель компьютера, введите в поисковой системе аналогичный запрос – Dell 790 BIOS Update. В вашем случае это также может быть имя и модель материнской платы, например, Гигабит. Переходим на первую найденную страницу и смотрим на ее содержимое. Здесь я и могу скачать последнюю версию биоса для моего компьютера, кликнув на «Загрузить файл». А также можно просмотреть предыдущие версии биоса и поддерживаемые системы. А также прочитать инструкции по установке и важную информацию. Если вы убедились, что именно этот биос вам нужен, то скачиваем данный файл. Обновить BIOS можно в системе DOS, в самом BIOS, или же в среде Windows. Я рекомендую обновлять в среде Windows, так как это самый простой для понимания способ, с которым может справиться даже новичок. Хочу заметить, что в зависимости от производителя материнской платы и модели компьютера, эти программы могут очень сильно отличаться от той, что буду использовать я. А также могут сильно отличаться действия которые нужно провести для успешного обновления Биоса. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед обновлением, которую можно также найти на сайте. Итак, закрываем все программы, которые только можно закрыть, и запускаем скачанный файл. После этого я вижу окно предупреждения, что будет произведен процесс обновления BIOS. и нужно закрыть все открытые документы и программы. Нельзя прерывать данную процедуру после старта, и отключать компьютер от сети. Прерывание данной процедуры скорее всего сделает вашу систему неработоспособной. Нажимаем ОК, видим снова окно предупреждения, хотим ли мы продолжить процедуру обновления BIOSA, а также видим список отличий между установленным BIOS и его последней версией. Нажимаем ОК и далее запустится процесс подготовки к обновлению. По завершении компьютер перезагрузится. Сразу после перезагрузки начнется процесс обновления биоса, который в моем случае занял несколько секунд. И по завершении я увидел отчет о том, что обновление успешно завершено. Далее также была произведена перезагрузка системы и после завершения загрузился рабочий стол. Никаких дополнительных действий для обновления биоса делать не понадобилось. Для проверки успешного обновления можно также нажать сочетание клавиш Win плюс R